Снова. Всем привет, дорогие друзья. Сейчас мы рассмотрим случай, когда у вас поясничная боль, ну, грубо говоря, люмбаго. Да? Э, ну, э, причина боли может быть разная, но ну, как правило тут сглаженный глордоз может быть листез позвонка или антилистес. В общем, во всех этих случаях нам поможет подушка Мейрама. Сейчас покажу, в чем она заключается. И вот такая поза. Когда мы кладем три э, валика, один под поясницу, один под шею. Один под коленками. И при этом ноги у нас, видите, вот пальцы сведены, стопы вот так вот. Можешь еще то сбоку показать, чтобы было видно на просвет, как поясница выгибается. То есть поясница на ней лежит и вот растягивается. Вот так вот. И здесь руки тоже вот так вот. Сходим. Лежим в такой... Здесь прям под коленки надо подальше чуть-чуть. Лежим в такой позе. Минут 15-20 в день и происходит сонастройка всего костно-связочного аппарата Уходят боли, позвоночник начинает выстраиваться Мы как бы даже в росте чуть увеличиваемся В животе проходят проблемы, внутрь живот тоже начинает сдуваться Ну то есть польза там, в, не пересказать всего, да на что идет здоровительная польза подушки, давай все, вынимаем, они могут быть прям подширенными, прям выхнули, под шею. Так вот, вот, вот, вот. можно в принципе и спать в такой позе, если просто поудобно настроить, удобно сидеть, так комфортно, uh -huh. вот, по высоте под себя подбираются подушки, если вот такая, наверное. если такая слишком мягкая для вас, есть возможные валички. вот помягче валит, например, вот такой, да, или вот пожестче, из из шелухи гречки, соответственно. Это подушка вот из жесткого поролона. У нее две высоты есть. Вот такая высота, если надо, вот такая высота. Если подушек нету, вставай, на. Садись, Покажем, что это такое. Это ну, как бы заменитель подушки Мейермана. Она обычно деревянная, такой брусок, и с высотой определенной. Здесь же высота регулируется. Она достаточно мягче, поскольку, так, например, повыше, да? поскольку за счет нашего веса она немножко прогибается. Соответственно, если нет подушек, да, то вот такого диаметра можно найти в пластиковую бутылку. Ну, любую, как правило, полтора пол литровая подойдет. Да? Водой ее наполняем, ну, не полностью, так, чтобы немножко оставалось. Для амортизации воздуха, чтобы немножко оставалось, да? И можно, если там маленько, полотенцем еще обмотать. Соответственно, под коленки, под поясницу и под шею. Поза хороша и для отдыха, для расслабления всего организма и для восстановления болей. Как у тебя сейчас здесь? Ну, лучше. Не тянет лучше, да? угу. Ну вот, так что, такими простыми советами <laughs> воспользуйтесь, пожалуйста, уважаемые дамы и господа. С вами был Олег Алабудвин. А лучше подписывайтесь на мой канал, я вам еще... Кучу полезных советов дам для домашнего использования. До новых встреч, дорогие друзья.